Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. Ну вот, как и обещал, появилась у нас покупочка, распаковочка. Здесь две породы. Смотрим. С левой стороны у нас кролики НЗБ. С правой стороны у нас сидят бургундия. Вот такие милахи. По два мальчика и по две девочки. Брал я возрастом от месяца до полтора. Так дешевле брать. Брала я у заводчика кроликов из Могилева. Телефон я оставлю в описании. Человек положительный, адекватный. Все рассказал, чем кормил, что и с ними делал как смотрел, показал свое хозяйство. Так что, если кто-то заинтересуется э, такими породами, как Бургундия, НЗБ или Калифорния, звоните э, по номеру в описании. Он живет в городе Могилев. Ну, вот такие красоты, Думаю, вам покажу, что я приобрел. С помощью такси, автобуса, еще одного автобуса, потом еще одного автобуса, они все же добрались. За 120 километров. Как вы видите, здесь небольшой у них наблюдается ринит, Но мы это подправим. дело. Кролики по весу хорошие. В полтора месяца они того стоят. По Бургундии тут ну, тоже все хорошо. Вот самый крупный это мальчик. Он брал из разных выводков специально. Чтобы можно было, ну, как вы понимаете, скрещивать. И что-то получать от них. О, какие длинные такие. Хорошие. Так что, если понравились вам кролики, покупайте, разводите, размножайте и получайте от этого удовольствие. Всем-всем-всем пока. Оценивайте кроликов. Подписывайтесь на канал. Нам очень будет приятно. Всем пока.